Озеро Марины или как оно называется сейчас, Марьино озеро, на протяжении всей своей истории было несколько раз на грани того, чтобы стать засыпанным. Близлежащие строительные площадки хотели отвоевать себе часть территории озера, однако усилиями преподавателей Казанского федерального университета это несколько раз удалось избежать. И вот сейчас... Буквально несколько дней назад закончилась экореабилитация озера, и мы можем увидеть прекрасные виды этого самого озера. Марьино озеро – культурный и экологический проект Казани, любимое место отдыха и прогулки жителей Московского района и не только. С 2012 года стали идти разговоры и предложения по поводу его реставрации и очистки. Помимо прочего, озеро имеет большое значение для Казанского федерального университета. Ведь именно здесь ученые КФУ создали первый экологический парк. Для нашей кафедры – это озеро является во многом знаковым объектом, потому что здесь мы, сотрудники и студенты, учились методом реабилитации. То есть мы учились это делать вживую. С, с апреля месяца и по июль месяц шли эти работы, и в начале апреля они были сданы, в начале августа они были сданы вот практически только что. Мэр города принимал два дня назад это озеро. Совсем недавно на озере завершились работы по его экореабилитации. Были облагороженные объекты, приведена в порядок растительность, а также очищена вода. Помимо этого, озеро было немного углублено, что позволило специалистам добавить в него новые виды флоры и фауны. Огромное теперь количество здесь ордестов. Я вот вижу уже и куртинки, кубышки желтые. Это говорит о том, что биоразнообразие водоема сильно увеличилось. Если пройти по берегам озера, то видно, что среди рогоза усколистного и идет хорошее такое биологическое разнообразие водно-болотной растительности. Причем что-то было искусственно подсажено, а что-то уже вот в силу благоустройства, оно уже прижилось, и здесь очень красиво подано. Как рассказали эксперты, в Казани находится порядка 150 озер, однако Марьино озеро единственный в своем роде экологический проект, который при своевременной очистке может сохранить свой внешний вид и со временем стать еще лучше. На самом деле этот водоем по сравнению со всеми водными объектами города Казани сильно отличается именно по своей природной составляющей, что здесь доминирует природа. И это самое главное, что можно было добиться в парке. Лев Диденко, Булат Садыков, Универ Ньюс.